В этой жизни мы обречены постоянно делать две вещи: зарабатывать и тратить. В поте лица своего мы зарабатываем копейку копейки и тратим, когда покупаем продукты, одежду, технику, жилье, пользуемся мобильной связью, заливаем в бак-бензин, путешествуем и прочее, прочее, прочее. Потом снова зарабатываем и снова тратим, тратим, тратим. И не тратить мы не можем. Все, круг замкнулся. Но оказывается, есть возможность вырваться из этой ловушки. Раньше это было технически невозможно, но современные системы позволяют сделать это. И сейчас этот процесс может выглядеть совсем по-другому. Заработал, потратил, вернул. И этот возврат с каждым месяцем растет. А однажды, в один прекрасный день, вы обнаруживаете, что потратили меньше, чем вам вернулось. Как работает эта система? Она объединяет предпринимателей и потребителей, учитывая интересы каждого. Что нужно предпринимателю? Побольше клиентов. А что нужно нам, клиентам? Получать максимальную выгоду от покупок. Поэтому предприниматели отдают от 5 до 50% своей прибыли в компанию. И компания щедро делится этой прибылью с нами за то, что мы покупаем именно у этих предпринимателей. Хочешь участвовать в этой системе? Сделай три простых шага. Первое. Зарегистрируйся бесплатно на сайте. Второе. Выбери магазин, в котором ты хотел бы совершать покупки. Третье. Покупай и получай за это деньги.